ну Почему я встать не могу? Пойдём. Я не выспался вчера, целый день вполне выспался. Как ты мог спать? Выспаться? Не вы... Тихо, аккуратно. Тут думаю, должна охрана ходить. Либо еще кто-то. Либо вожатые другие, которые нас нанимали. Это тут бегать, палпес. Так, мы договорились... Тихо. Ну пофиг. Мы договорились встретиться у, фон... у Фонтана, хотел сказать. У, у бассейна у костра. Так, поэтому ну, идем. Не нравится этот бассейн, но какой-то слишком маленький, там даже плавать невозможно. Че, бегайте? Да ладно, я дома потанцую. Пусть они там, кто хочет, тот придет. Так, давайте за дом, То -то. за дом, за дом, за дом. Возле делаете? костра за дом. Че, шаманы идти? Да. Таман. Думаем, как из людей избавиться. Ну, все, кто пришел, тот пришел. А мы сейчас пойдем. Так, я тут кое-что обнаружил. Ну, я а? тут пошел в туалет. Пошел <с> в туалет, и тут кое-что заметил. Я пошел за фонтаном вот туда-куда-то. Это, это извини, Вопрос, нет. Зачем ты так далеко в туалет идти? Ну, типа там трава и все такое. Теперь за мной все, за мной, за мной, за мной. Сейчас. Там вот там сюда. Есть. Сюда. Что Знаешь, мне как бы куда-то в туалет ходил, не, не, не, не Да нравится. не в туалет, не в туалет мы. Сейчас нет. ты узнаешь. Да. Эй, балбесы, да. тут обходи. Тут обходи. А, вот, вот обходи здесь, мы я тут думаю, почистим. Да нет, камеры есть. Да нету тут камер, я уже обчекал. У меня тут мой один хороший друг. Ч мой, так, идем ломаем вот здесь. Только так, чтобы ровность была. А теперь, смотрите, теперь. Где люди? Алло? В бассейне. Я чуть не умер задохнуть от воды. Это где? Это что? Я не знаю. Так. Как хорошо, что, что подарили... Давай-давай-давай, давай. давай. ты сейчас задохнешься в этой воде. Помнишь, что мне этот браслет подарили? Я не Давно. помню. О, ну, у тебя этот не было. А, ты а ты здесь. Подарили. Смотрите, какая классная пещера. Я не знаю, что. Но здесь есть уголь, железо. Это, а вас не смущает, что тут Рестаун Факелы? Значит, тут кто-то был. Не знаю. Ну, значит, кто-то нас тут поджидал. Они много смущают. А вообще вот я уверена, что у нас подходит джидал. Фокелам свежие. то Есть какая-то путая. Какой-то браслет. какой -то? Где -то, вон браслет. Там, вон там а... в беречке. Браслет. Ну-ка, вот это сломай-ка снеси. Раз. Да ты идите. А удар. Еще снеси. Удар. Стой, отойди, у я возьму. Погоди. Так кто-то что-то взял? они не подпирал, ничего. а у них я вот... Так. Да ничего. Эй, сними браслет, он почему-то на тебя напялился. Сними браслет. Да там ничего не было, там а какая-то фигня была. Как Где браслет? Там... пошлите а... вот. пойдёмте еще поищем что нибудь работим, в шахте. Дорогой. Ой. Я не знаю, Эй, балбес! Сломайся тут. Нас тут сбросил. <с> Извините, я не так. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, так да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, дальше да, да, Так, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, не толкайтесь. Там нету ничего, я пролетала бы. Тихо-тихо. Отгадай туда, не спускался. Там есть факела. Предлагаю, погоди, предлагаю вам сделать спуск. Там есть Факила, а? значит, там да, кто-то был. Помоги, бьюсь. помоги людям. Помоги Вике, она упала. Она столкнула не надо, она меня же столкнула. Такая жука. Я там с стингей. А, да, кто сюда спустился? Вам помощь нужна. Да, Нам нужна помощь. Что, ну, я буду... Короче, кто здесь самый строительный строитель? Я. Где... Я, я, я, я, я. Давайте, поднимайтесь. <соединяем> Эй, сюда. А, хватит, буду <соединяем> у тебя шпалки? Надо оставлять, там. Зачем Соберите это делаешь, Больно Соберите подмостки! Соберите подмостки! Мне ничего... Давай, бес, сюда их тащи! Сюда идите, идиоты! Так, погоди, что там вроде? У меня какая-то секретная кнопка была, которая могла переместить... Не надо нас никуда! Нет, Они здесь не... смогут! Давайте сюда, сюда! Сюда идите подмостками! Давай сюда, сюда, сюда! сюда. Да в бок, куда? В сап... Да зачем ты вверх? Зачем вверх? Вверх. Сейчас, сейчас, вбок. Давай да. в бок. А, быстрей. Быстрее, они сейчас... же На. надо нет, сюда залази, быстрей. Дай мне подмостки. Это... Нет, у одного есть подмостки. Все, у меня другие. Давай, нет. давай, беги, беги, беги. У меня только один пустит. Поднимайся. Почему а мы подробнее под мосткой сейчас? Все, дальше они смогут прыгнуть. <свист> <свист> Идиоты. Это Гравитация <свист> это сделала. Предлагаю. Помоги нам. Дай нам еще а один. Давайте сделаем давай, вот так вот. Давай, туда, туда. У меня больше нету. У меня только два было. Что, что за балделок? Вот, ломает. Я не знаю, может быть, это делает гравитация. <соррочное> Короче, <соррочное> <соррочное> пора так сделать. У меня есть идея, у меня Нет, есть идея. Я сам, без своих Смотри, идей. Я хочу сдать вам образ следа но ну, ладно. Не надо. Поднимайтесь за мной, балбесы. <связывающие> Все. Опа. Все. Они сто процентов сейчас попадут. Если упадут, я их убью. Все. <связывающие> Все, <взялась>. пошлите. <связывающие> Ой. Так. Поднимусь дай. Тихо. У меня нету. <связывающие> Кому подноски? Дай Местер. мне, стой. У а, а, а! меня Спасибо. Ност... Нет. А, так, мы Фини. вот вон туда. Поднимайтесь. А... По подноскам. По подноскам? Так, <звучит> будешь умничать. А зачем мы сидим как Вот что вы такие медленные? Слушай, кто бы говорил, Конечно. кто ходит... С браслетом? Слушай, а давай ты мне про просто... браслеты когда что-то посмотришь. Я... Ну, лично я... А, Древняя... Аккуратно, не толкнитесь. Я а вы тут гравитация живете? Вы что не учили физику? Гравитация существует Нет. такая штука. Логическим образом? Да. Давайте я вам просто оправдываю. Давайте... Пошел нафиг, мы сами выберемся. Ну, ладно, сами выбирайтесь. Вообще-то вы Ой. без моей помощи даже не, не выбрались бы отсюда. Нет, мы бы выбрались. Ура, ага. мы выбрались! Ладно, даже, Ребята, я давайте. Где вы? Мы, мы здесь. здесь. Ну, знаю, Ух, я. Значит, я еще со своей подвозки доберу. О, наконец да, там наконец Сломай их всех. Пошлите. Что, я вам тут строитель. Что? Что вам там? Мы на себя должны обижаться. Ребят, мы заблудились. Так, пошлите в другую сторону. Вот, нам сюда, нам сюда. Найте подноску вам. Подноску? Вот, выход этот. Все уходим. Всё, уходим. Всё, уходим. Уже рассвет вылетит. Уже рассвета пока нет, и улица. А я тут а, сделаю да. лучше. Оп-оп-оп. Я с, я с Давай быстрей. Вы... Сейчас... Ой. А, а вы, Денька, я, а я... А сейчас... не... Да а тут там, блин, долго. А давайте, а давайте. А потом ты, сломай их, Олег. Ну, ладно, в пещере нам накидала. Всё, Быстрее-быстрее, уже рассвет, уже рассвет, давайте, давайте. Адриан, срочно домой, все по домам, слышите, все по домам. Уже рассвет, быстрее. А что будет? смотреть? Так, у меня никакого браслета не было, вам вообще показалось. что там что-нибудь было, Ты же что-то должен спать. А, Мираклус, Талисман. чей? Спайдер. Паука. Дьюс. Погоди, Роза, погоди, секундочку. Что ты, гадюка? Ты что, гадюка, вообще шалела тут Я сейчас тебе... Так, так, погоди. Я вот... Я Давай, вы не слышите его в крошке. Я... Ну и что ты там? Что? Ну? Ну? Так, что он? Ну, талис... Логично. Но меня больше интересует то, что скорее всего. Ты, кстати, хоть раз применил талисман розы? Mm -mm. Он заблокирован, да? Mm -hmm. И скорее всего талисман Пука тоже разоблокирован. Клив не знает. Как погоди, погоди. Почему Серезу об этом не додумался? Помнишь этого слепого? Как создатель вот создатель талисмана? Мастер Фу, сын создателя. Спросил мастер Фу. Когда Короче, приедет я тебе приспать. Я скоро ящик пять. Он сюда сам придет да. потом. А, ну, он, хорошо, он, он, он, я я прилечу, Всё, я пойду. спать. Давай спать, я скоро прилечу. Скажи ему, отключи.